Всем привет, сама воздушный дом воздушный дом, Летающий что Укажите свой возраст. Кстати, уже 2021 год мне очень интересно, что если человек народился реально 2021 года <гас> Сейчас. Дата 19.0901.2021 год. Ну, это 19 дней. Ну, это, наверное, не считается, но реально. Есть такие люди сразу стоп разработчики конечно вы успех встретим сегодня у нас 19 1 январь 2020 2021 год новый год 2020 год 31 0 31 12 декабрь. Потом 1 января. Человек родился. Например, 1 января 2021 год. Неважно. Ну это самая такая вот он um, длительно времени. Итак, плюс 18 дней получается он живет сейчас 18 дней и ребенок, который не может клацать в телефон. И тут написано 2021 год. Неинтересно. дети в этом возрасте зайдут в игру если эта игра предоставит нам информацию то это фейк потому что другие дети скажут ну другие там просто захотелось им по вот поставят. но это неправда ни один человек сейчас ребенок который сейчас 15 день в этом жизни живет сколько я живу 1200 дней скоро миллион дней напишите в сколько такое жить дней знаешь кому сейчас 17 то вы же вы уже живете 7000 дней сколько вы хотели бы жить например я вот читать думаю там вот 1 миллион дней буду жить это будет наверное шикарно Но это невозможно ну, ну, кто ну, вот, что такое? думаю, Вот же миллиарды. Ну это же невозможно. 2021 год. Можно разработчики заранее, что потом не успали на Но, друзья, это ошибочка. В игре с ошибочком. Ребенок, которым в этом мире. он 12 дней. Сегодня не такая дата? Да. Показать вам? Сейчас используйте. дай дай телефон блин вот да тут вроде увидеть цифру вот значит вторник 19 января ну год он не написано но думаю поверить что написано сполет ну-ка чистим все непонятно будет так мы родились по другому конечно столько времени провели еще не знаю почему такая ошибочка но она у всех ошибочка а то есть вот столько, это значит, если человек радиуса вот столько, то нельзя в Это ошибка разработчиков уже двадцать год То есть она должна быть вот тут вот, не то вот та вот Разработчики, вы не отделаете до конца. Непонятность. Вау, Ой, куда ты что сделал с ним? Он ну, верни его, О, пиратский. Не, от спасу, какой то птичка, я эти спасу. А ну, верни его ну, ты обычный, а мы нужны птичку. Злодей, я верну его, обещаю. Погнали. Как гиральд? Так уж что ли? А, пролети 100 метров. Ну и чего, блядь, вау, крутоисто, честно. Реалистично, реально. Вижу плава кстати. Что значит? Точно мы. Ой блин, кошель не управлять, ну постараюсь лучше за. О, так это было все. Миссия завершена Рай легко. Но это что-то нечто интересное. вот самачок я заберу. Давай, второй. Серебро. О! согласен ничего потом уже чтобы не открывались ролики тысяч ватком вот там тон тоже что цены на 100 скин, новая летческая база угу, интересно он а что там то что важно кстати, кстати там есть три животных так видите то есть на время окей понял давай. гон, станция это уже вышка потом к ним перейти перелетим так скажем интерес как вот играть как думаете <смех> тяжело вот а что есть так офигенно если честно тяжело и опасно ну круто кстати офигенно просто это прям как прятки ой, ой, ой, ой, держу управление реально такой игры не ждал что он такой сделать кстати экранчик вина что тут пару кораблей Сюда. Мэм, мэм. И еще один сон. Вообще, сколько максимум, может быть, здесь не очень интересно. снова 25-го скоро мы с ним сразимся. на сразились а, выкинуть колесо к жетону пройти 400 метров Ну что такое? Ну, Нет. А куда улетел? Ух ты, да. барьер Ой. Спасибо, я... На... почти почти а, кстати могут лететь. а так ты сама будешь лететь потому что это щидан понял помогать офигенно в комнату в комнату он уже летел так мы тоже немножко так Ха-ха, спасение Ладно, всем удачи И пока